здравствуйте подписчики моего канала ну, вот хочу немножко поговорить о том спрашивают меня окупится а ли когда-нибудь у меня этот курятник ну во первых хочу сразу задать вопрос а дача баня туалет сарай который вы строите на, на даче они у вас окупаются. Ну, эти строения у вас окупаются вообще, когда-нибудь окупятся. Также и курятник. Хотя курятнику есть возможность окупиться. У нас в курятнике есть возможность окупиться. Вот что я хочу вам сказать. Потому что вот эти девочки, в принципе несут золотые яички. Они во-первых очень вкусные, во-вторых, если держать кур на яйца и чисто яйцо диетически, так сказать, то нужно или большое очень большое поголовье кур, или же большое ну, чтобы очень много яиц завали. Или же держать породы раздельно, как положено, соблюдать частоту породы, всегда менять петухов вовремя. И у вас тогда будет, в принципе породное яйцо но вы должны следить за свои за тем что вы продаете потому что в прошлом году у некоторых у некоторых товарищей взял яйцо а получились в общем не пойми что то ли кучинские то ли не кучинские то ли брамы то ли не брама в общем, короче получилось непонятно что поэтому в следующий раз я у этого, конечно, яйцо больше не возьму. А всех, которые не пойдут ничего, те, которые несутся, пошли у меня в загончик с несушками. А те, которые плохо несутся, пошли в суп. Вот это мои мини мясные. Они у меня тут очень неплохо несутся молодцы очень с четырех с половиной месяцев четырех или четырех с половиной месяцев уже сразу начали потихонечку нести сейчас уже у меня пуляют только в путь как пулеметы вот я поменял двух петухов и вот у меня сейчас не считая брам потому что брама не несутся там всего лишь три брамки девочки, три брамки девочки. Они мне яичек не приносят. Вот они, такие вот красавцы. Вот девочки у меня хорошие, а вот с мальчиками мальчика у меня убил Жириновский забил мальчика хорошего породиства петуха вот остались девочки брамы а вот с петухами они немножко желтенькие что-то не то придется искать новых петухов поэтому браму мы забраковали петухи пойдут в суп нестись они не несут а несутся вот эти вот товарищи В принципе неплохо Все спрашивают Какие у меня породы Вот каких тут только нету Пару кур И кученки И черные Черные бородатые И ломаны И вот непонятно какой То ли легорн, то ли не легорн в общем, куча всяких всячин вот они как они принимают баночки нравится ей вот, так вот вот грубо говоря от 30 кур у меня выходит 150 160 яиц за 7 дней 7 дней грубо говоря это по 100 рублей я продаю ну, 1700 короче ну, 100 120 яиц я продам а остальные пойдут на еду ну, и каждую неделю у меня по 3 яиц съедаются и по, 3, по 30 яйцей едают свои, но ну, поэтому получается, ну, 120, 130 яиц я продаю. Это 1300 рублей. Каждую неделю. 4 недели, это, ну, месяц, четыре недели, грубо говоря, считаю. 1300, это 4, 5, 5, 200. Ну, как раз э, закупаю я примерно на месяц настолько зерна, комбикорма. и в общем, они окупают э, куры окупает в принципе и индюков и уток и сами себя по еде И мы еще едим, нам еще хватает яиц на еду. Вот такая вот арифметика. Если вы хотите, чтобы у вас было на еду, в принципе, куры вам их окупят. А вот если вы хотите окупить сарай. Ну, курят никто тогда вам нужно породы породы еще раз породы держать чистую породу и торговать инкубационным яйцом вот тогда у вас что что-нибудь да получится с окупанием но ну, а так как курочки это моя страсть мне нравится их держать нравится выводить, нравится инкубировать ну в общем но они мне нравятся, поэтому насчет окупаемости я особо не не запариваюсь. Хотя две породы у меня чистокровных есть, мораны и мини-местные. Они какую никакую прибыль, ну, приносит, дает сверх окупание потихонечку. Ну вот, что я вам хотел сказать, наверное, очень много и, и много бестолково наговорил. Ну ладно. Прошу, прошу меня извинить, если что Если кому понравилось, ставим лайки Все, всем до свидания, пока